И всем привет! С вами, как всегда, Се... Неважно. Суровый тигр, получается. И сегодня я вам расскажу про прыщеносца. Тифтен Т-95. Чуть страшновато получилось. Но это ничего страшного, ведь танк заслуживает твоего внимания. Mm, с чего же начать-то? Начнем, пожалуй, с подвижности. А, она у него на уровне. Сменить фланг на этом танке вам ничто не помешает. А хотя метка опущенный фугас вам в жопу помешает стоп пуду. Ворочается он на месте довольно быстро, это не вызывает никакого дискомфорта. В общем, подвижность у этого танка на уровне, как для тяжелого. А что свойственно тяжелому танку? Правильно, броня. Броня у этого танка есть, но только в некоторых местах. А именно верхний бронелист и башни. Если вам кажется то, что вы скрылись за холмиком, там башню прикрыли, то вы очень сильно ошибаетесь. Ведь у вас есть шишка. Она и является самым огромным минусом этого танка. ВГ и зашивал ее, и то, и все. Но все равно, она пробивается ББшками вообще спокойно. И да, ВГ, не нужна ли вам бесплатно? Идейка о том, как сделать идеальный танк Так вот, смотрите без регистрации СМС Как по мне, этот танк можно будет совать за 1009 голды. А-па-па-па-па. Чуть про пушку не забыл. А пушка у нас может похвастаться ДПМом и пробитием. Немного увены и, в принципе, стабилизацией. Альфа как для тяжелого танка странноватая. 225. Немного и немало. В принципе, этого хватает, чтобы держать на танке 2000 среднего урона. Это сказал человек, который... 500 <къем> неважно я рак не можно и конечно же этот танк мне понравился я его купил за 6000 голды и как по мне он себя окупает сто как со стороны удовольствия когда ты на нем играешь так и со стороны фарма а ведь фармит он прилично 40 тысяч 50 тысяч 60, 70 и это не предел его фарма с премиум аккаунтом ведь голду нам приходится юзать редко что же я еще могу сказать про этот танк да в принципе нет. Ничего, то, что он мне очень сильно нравится, этого, мне кажется, достаточно. Ведь, как по мне, вам танк тоже должен понравиться. Ну что ж, наверное, пора заканчивать. Подписывайтесь на канал Сурового Тигра, а также на мой, ссылочка в описании. <клево> неважно, я тут недостоин этого внимания. Пишите в комментариях, есть ли у вас этот танк в ангаре и как он вам. Всем удачи, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Жраты Блять. Подписывайтесь на канал, уже радовать. Ратуйте... Боже, я с ума схожу, помогите. Во всем виноваты танки.